Утренние пробежки в лесу, наверное, один из самых простых и доступных способов поддержать бодрость духа в летнее время. Впрочем, погода иногда вносит свои коррективы в наши планы. И некоторые вновь начинают думать о безопасности. Реагенты, которыми обработаны скверы и парки от клещей, могло просто смыть с листвы и травы. Так есть ли опасность? Разберемся. По словам экспертов Пермского городского лесничества, во время дождя химические реагенты не смываются и не теряют своей эффективности. Единственный нюанс, на который стоит ориентироваться – срок действия распылений. Срок действия этих реагентов 30-45 дней. Но независимо от того, что значит, идут дожди или не идут дожди, срок действия этих препаратов устойчив. И в это время, когда после обработки, мы рекомендуем жителям нашего города не собирать грибы, не собирать ягоды в тех местах, где прошла обработка. Проверки лесостепных зон регулярно проводятся Краевым Роспотребнадзором. Последний раз, 29 июня, специалисты проверили Чернеевский лес, Мотовелихинское и Левшинское лесничество. Клещей не обнаружено. Края проведены акарицидные обработки. Несомненно, они обязательно, в обязательном порядке должны проводиться. У нас проведено обработок более 6 тысяч гектар. По присасыванию город перм является территорией риска. Но нужно учесть, что люди, которые проживают в городе Перми, привозят клещей, а места присасывания – это не Пермь. Это все-таки территории загородные. По данным Краевого Роспотребнадзора на сегодняшний день в Прикамье более 12 тысяч людей пострадали от укусов клещей. Среди них 52 человека, заболевших клещевым вирусным энцефалитом и 58 человек, заболевших боррелиозом. По словам специалистов, клещей можно встретить везде. Во дворе, дома, по пути на работу, просто на прогулке, ну или в городских парках. Сто процентной гарантии, что клещ не сидит, допустим, на этом кусте, никто не даст. Поэтому врачи советуют проводить взаимоосмотры каждые полчаса во время походов в лес, а также пользоваться специальными защитными средствами против клещей. Особое внимание стоит уделить вакцинации. Профилактику можно сейчас без всяких проблем пройти, за две недели поставить вакцину и в течение двух недель сформируется иммунитет и уже можно будет посещать лес. Пик активности кровососущих приходится на июнь и июль месяцы. За нынешний сезон в крае уже привито более 150 тысяч человек. Врачи предостерегают тех, кто еще не привился, пока вновь не наступила жара, самое время сделать вакцинацию. Праслав Пепелеев Георгий Тимофеев, Тимофей Салов, телекомпания Ветта.